Сегодня я расскажу о одной неблагодарной девушке, с которой мне пришлось столкнуться, которая и до сих пор живет за счет других. Всех динамита нет на нее правы. Началось все в начале 90-х, когда я закончил учебное учреждение, нашел денежную работу с хорошей зарплатой и начал жить, как говорится, вдруг непосредственно. Как-то гулял я во дворе и ко мне подошла соседка и второй глазки. Ну что сказать, красавицы ее не назовешь, кривые ноги, маленького роста но умеющая располагать к себе молодых людей с деньгами, сексуальная грудь, пышная и шевелюра, соблазняющие запахи и выразительные глаза, ее козырь. Как говорится успела так успела, пока другая не заметила добычу. Начали мы идти типа, повстречаться, все шло гладко, но с препятствиями, когда хотелось секса с ней. Так поцелуй, обнимушки и прелюдии. Я уже не помню, как я начал тратить деньги на ее капризы, но это как игра с собачкой, ты ей показываешь кусочек сахара заставляешь встать на задние лапы и сделать оборот вокруг себя, потом кидаешь сахар, и она уже на крючке. Так и со мной приключилась. Аппетит росли и началами. Хвафтать моих заработков. И тут началось. Она начала ходить налево и направо, Ее увозили дорогие машины и привозили также очень поздно. Я потерял сон. И покой, наверное, меня приворожили. Когда мы гуляли по городу, то часто встречали ее бывших парней, из которых она по всей видимости выжила все как из лимона. Некоторые уже женились и были счастливы, но были и совершенно противоположные персонажи. Обо всех на говорил разные вещи. Так прошло больше пяти лет, и дела у меня пошли не в гору, а на спад. Читатель ты, наверное, и подумал, что все было плохо. Да нет, когда были деньги, все было. Отлично есть, что вспомнить, как говорится, рассказать детям. Слава яйцам детей у нас с ней нет. Так вот дела пошли на спад и я решил свалить. Что я и сделал? А что? Это ведь легко. Была у нее бабушка, которая меня постоянно хвалила и говорила, зачем тебе она нужна? Найди себе другую, ты хороший, а. Она тебе не подходит, но как говорится любовь, страсть или еще что. Мать также видит мои мучения. Когда мы были наедине, также уговаривала меня бросить ее. Вот я так и сделал. Потом у меня снова появились деньги. «Что ты думаешь, читатель? Правильно она снова нарисовалась, подсылала ко мне родственников, сама подлавливала меня на улице, всячески пытаясь меня заманить к себе домой, аргументируя тем, что у нее остались мои вещи. Заметь, читатель, не тем, что она меня любит и жить без меня не может, а какими-то вещами. Так как мы с ней живем в одном доме, то я наблюдал с балкона, когда курил, как растворяются мои вещи и продаются с молотка». Это все продолжалось, пока она не нашла новую жертву. Я все это наблюдал и по сей день наблюдаю, как менялись ее сожители. В основном это все строители, которые хорошо зарабатывают. Ах, да, чуть не забыл устроил я ее как-то на работу. Это было тогда, когда дела у меня начали катиться. Прихожу домой и обнаруживаю у нее дома предмет, который был на ее рабочем месте, то есть она его украла. Потом ее кто-то там из ее покровителей устроил в ночной клуб, где она нахамила клиентам и ее оттуда. Выгнали моментально. Короче чтобы ты дорогой читатель, по ним, судя по всему она никогда нигде не работала. Потом как-то через семь- восемь лет после нашего расставания она снова нарисовалась я чудо, пригласила меня посидеть в кабаке, поила за свой счет. Даже подарила денег, где-то общая сумма с угощениями была на 100 баксов. Извинилась за прошлые годы и все такое. А тут бац, в этом году, я такой, глядя на ее фото в купальнике, что-то я давненько с ней не общался, хочу встретить так невзначе ей пообщаться. И встречаю ее в одном из продовольственных супермаркетов, пахнет она как всегда сногсшибательно, выглядит не очень, но на язык, такого мне начала рассказывать, но я только внешне выгляжу как лошадь. Короче я узнал из ее уст, что она работала в пиват-банке на руководящих должностях, что она сейчас директор завода в Финляндии, какая-то водка, короче прямо как в одной знаменитой книге и тут понесло, так и тут было. А все началось после того, как она меня спросила как я. Я ответил, что все свои предыдущие релизы я издал на аудиодисках и аудиокассетах. И еще много релизов за 20 лет чварганил. Что также их издал и сочиняю до сих пор. Что выступаю, снимаюсь в клипах, играю на барабанах, на синтезаторе, ясно и дело на гитаре. Тут, видать, у нее там внутри что-то. Заиграла, завертелась и понеслась фантазия. Кстати, зашли мы в один из супермаркетов и она обнималась и целовалась с одним из охранников. Это при том, что у нее сейчас есть строитель, с которым она живет у нее дома. Читатель, ты спросишь меня, а зачем я решил все это обнародовать? Да все просто. Недавно в одном из супермаркетов появилась симпатичная кассирша, мне она приглянулась. А вообще я заметил после нашего совместного визита в один из супермаркетов на меня начали странно смотреть охранники, видать она там что-то начудила, а в другом... Супермаркете, где ее знакомый охранник, то там вообще что-то наболтало смешного, что мне не по себе было первое время. Я, кстати, там поработал охранником почти месяц, и как-нибудь напишу рассказ об этом заведении. Так вот я с этой девушкой завел знакомство, но следующее наше общение не сложилось, потому как моя бывшая, видать, чего-то там напиздила. Читатель, ты меня спросишь, Макс, с чего ты это взял? А я отвечу, дорогой читатель, обладай вербальной практикой, я это понял при встрече меня и своей бывшей нос к носу во дворе, когда ты спишь с человеком почти 7 лет, то знаешь его. Вот так вот, атачу виха. видать, боится за свое рабочее место, ну и хрен с ней, у меня девушек и так хватает, но это мне очень и очень понравилось, и я думал замутить с ней романчик, так сказать, проверить ее для серьезных отношений. Я не люблю держать в себе всякий негатив, я еще и песни пишу на всех этих героев. Возможно читатель я что-то и забыл сказать еще, хватит на сегодня, а то еще затянет. Каждую субботу я публикую новый рассказ. Подписывайся на мои каналы. У меня есть каналы. Про уточек. Про кошечек. Про собачек. Про змеек. С уважухой Макс Саныч.